Здравствуйте, с вами ваша Елена Евсеенко, и сейчас мы с вами будем разбирать преимущества компании Идеал М. Ну, работаем мы с 23 сентября 2021 года, то есть сейчас уже у нас второй год. У нас в компании на данный момент 7 площадок, и каждая из них реально очень классная. Давайте сегодня с вами разберем то, что в нашей компании на протяжении этого времени... 8 сейчас миллионеров. Это реально очень хороший показатель. И как видите, на этой вкладке миллионеры будут добавляться, добавляться автоматически, как только у человека на кабинете заработается миллион. И поверьте, в нашей компании их будет огромное количество. И я очень рада, когда здесь появляется новый миллионер. И я жду вас здесь. И поверьте, у нас их будет огромное количество. А сейчас мы с вами разберем именно давайте площадку Track. Площадка эта независимая, она сама по себе работает и не привязана ни к одной, к другой программе. Здесь всего два стола, их всего два. И очень многие люди в сетевом маркетинге спрашивают, что я должен сделать, чтобы я смог вернуть свои деньги. Сколько мне нужно пригласить людей? Вы знаете, один. Очень многие люди говорят, ой, я вижу перед собой тренар, мне нужно три человека, я пойду сначала поищу людей. Остановись, посмотри. Посмотри на наш маркетинг. Тебе достаточно одного человека, чтобы ты сразу сто процентов а вернул свои деньги. Стола два. Если ты зашел на 750 рублей и пригласил одного, ты получаешь все свои 750 рублей на баланс для вывода. Если ты активировал 7500 рублей, пригласил одного, ты вернул 7500 рублей. Как дальше работает эта матрица? Смотрите, вы можете пригласить себе следующего партнера, а если у вас его сейчас нету, а ваш единственный партнер приглашает к себе человека, он тоже вернул деньги, он приглашает к себе второго, это он станет к вам на второе место, и у вас рождается реинвест. К вашему спонсору идет закольцовка, вы крутитесь в этом столе. Обратите внимание, многие ведь говорят, финансовая пирамида, а сейчас посмотрите, какая-то пирамида у нас неправильная, потому что если только ваш партнер, допустим, приглашает следующего, он опять получает денежки, у него на балансе полторы тысячи, а у вас всего семьсот 750 рублей. У нас в компании зарабатывают люди, кто работает. Не важно, кто пришел первый, не важно, кто пришел последний. Нет у нас ни первых, а ни последних. У нас есть люди активные и неактивные. Активные зарабатывают большие деньги, а пассивные по мере возможности. Поэтому я всем вам советую проявлять свою активность и выходить на большие доходы. На следующее место вы приглашаете, вы тоже получаете денежки. Если ваш активный партнер, либо под его уже людьми работают, он ведь тоже к вам опять же вернется на третье зарплатное место. И вы в любом случае получаете еще 750 рублей. Проявляйте активность, крутитесь в этом столе и зарабатывайте за каждый пройденный круг полторы тысячи рублей. А это и есть вход в нашу основную программу «Идеалы». Вы можете зайти туда по желанию. Если вы активировали на 7500 рублей, я вообще говорю, что матрица это универсальна. Всем нам нужны деньги. И очень многие люди говорят, ну классный же стол, только вот почему-то у меня нету сейчас 7500 рублей. 6000 есть, ну 5000 есть, да. Вы на этой матрице учитесь работать со своим спонсором, со своими людьми, учитесь договариваться, потому что сетевой маркетинг – это всегда общение голосом, это умение строить отношения среди людей. Вы можете добавить в долг человеку, а можете просто сделать ему подарок. Пожалуйста, ваш партнер внес 5000 рублей, вы ему добавили недостающаяся часть – он сделал активацию, деньги-то упали на ваш кабинет, сразу вам. Со второго человека у вас будет рождение реинвеста к спонсору. Алло, алло, спонсор, тебе деньги надо? Да, надо. Есть у меня человек, такая-то такая сумма не хватает. Ваш спонсор тоже человек, и он тоже сможет ему добавить, потому что человек сделает активацию, и деньги упадут к вашему спонсору. А это ваше зарплатное место. Крутись, не ленись, зарабатывай деньги. И это очень круто, поверьте. А если мы с вами сейчас разберем социальную программу, давайте не будем проходить мимо социальной программы, потому что на самом деле в интернете огромное количество людей, которые говорят, ой, что-то я уже и не верю в интернет, ой, а я же уже столько много денег потерял. Ну, люди разные. А есть вообще новички пришли, они не понимают ничего. Как бронями управлять, как людей приглашать, на большую сумму их звать. Нет смысла, потому что они еще не умеют ничего. Пусть учатся на социальной программе. Вход доступный и открыт в любой стол. Даже здесь ведь можно создавать всевозможные стратегии. Но мы с вами начнем разбирать именно с 500 рублей. Вот обратите внимание, вы видите себя наверху, а под вами три пустых места. С первого места идет 500 рублей в накопление. Накопительные балансы нам нужны для того, чтобы мы с вами переходили на следующий стол, на любые программы, не из своих денег, а из заработанных денег в нашей компании. 500 рублей сейчас лежит на вашем накопительном балансе, а со второго вы получаете на вывод деньги. Проверьте вывод, поставьте на вывод. С третьего человека получается у вас... 500 рублей с накопительного баланса снимается, добавляется вот сюда. Видите, накопление и переход. 1000 на второй стол. А кто к вам может прийти на второй стол? Вы можете сразу приглашать людей на тысячу. Ваши люди, под ними стало три человека, и они по вашим броням переходят к вам на второй стол. Брони у нас 2. Это очень круто. Это первое главное, а вторая вам в помощь. Стал к вам на первое место человек. Это накопиление. У вас уже сейчас тысяча лежит на накопительном балансе. А со второго человека вы переходите на площадку ⁇ Идеальный банк ⁇ И у вас уже социальная микромания. Идеальный банк есть. У вас уже, как в магазине, на прилавке лежит два товара. Вы можете приглашать в Идеальный банк, а можете в социальную программу. А с третьего человека второй стол закрывается, и вы уже ушли в третий стол, где к вам пришел первый человек, у вас рождается место под вашим спонсором, это ваш личный клон, под ним также три пустых места. И вы переходите в основную программу «Идеал М». На вашем прилавке уже лежит три программы. Вы можете в социальную приглашать, в «Идеальный банк» в основную программу. Это же реально круто. Вы 500 рублей всего внесли в бизнес. Со второго человека вам 2 и тысячи на вывод с третьего. Получается, за каждый пройденный круг вы здесь заработаете 4500 рублей. Клон в идеальный банк, в основную программу. Все ваши люди идут следом за вами а по всем трем программам. Это ли не круто? А каждый ваш следующий реинвест, это же ваш клон, и у каждого будет закрываться второе место, вы будете получать 500 рублей. Закрылся ваш клон, новичка пригласили, реинвесты ваших людей приходят к вам под ваш же реинвест. Вы свой клон направляете, куда вам выгодно его поставить, на второй стол. А каждый второй стол со второго вам будет давать переход в идеальный банк. Каждый следующий закрытый второй стол вы будете направлять в третий. Смотрите, как это круто. Вы реально здесь будете зарабатывать очень хорошие деньги. А самое главное, вы будете ваших всех партнеров, кто к вам придет в социальную программу, переводить на следующие классные площадки. А мы сейчас с вами разберем площадку «Максимани». Маркетинг тот же самый, со входом 5000 рублей. Обратите внимание, один раз 5000 рублей со своего кармана, либо из заработанных денег в компании, вы видите себя наверху, а под вами три пустых места – с первого также 5000 рублей в накопление. Сейчас мы с вами здесь порисуем. А со второго человека вы получаете уже 4000 на баланс для вывода. То есть вы практически свою вернули. И сразу, заметьте, с первого стола вы переходите в идеальный банк. Уже движение это покруче получается. С третьего человека первый стол закрывается, и вы ушли на второй стол. Где к вам с первого накопления, а со второго 10, то уже и на вывод, что-то здесь покруче получается. А с третьего закрытие второго стола и переход на третий стол. Фактически те же самые люди, те же самые движения, только денег-то обратите на сколько раз больше. У вас также с первого человека рождается реинвест в первом столе. Под вашим спонсором вы также крутитесь в этих трех столах и переходите на идеалы Макси. А это реально огромные деньги. Это путь к большим деньгам со следующего 20 и 20 уже на вывод. То есть за каждый пройденный круг 54 тысячи вам на баланс для вывода. Плюс сразу тут же с первого стола все следом за вами ваши партнеры пошли в идеальный банк. А на третьем столе в идеалы Макси. Ну реально круто. А под каждым вашим реинвестом получается также три пустых места. Где со второго человека у вас опять же 4000 на вывод и опять же клон в банк. Каждый ваш закрытый следующий клон вы направляете во второй стол. А каждый второй стол вам десяточка на вывод. Каждый закрытый второй стол вы направляете в третий. Извините, у вас идут либо клоны, реинвесты, либо деньги на вывод. Здесь собственно строить цепочки-то. В каждом столе зарплата. Ну, я не знаю, как вообще можно пройти мимо такого маркетинга. А мы сейчас с вами идем на следующий. Вот обратите внимание, мы все с вами на каждой площадке сейчас переходили в идеальный банк. Давайте с вами и разберем площадку идеального банка. В чем же уникальность? Да потому что именно здесь, в этой площадке у нас строен денежный клонопад. Честно и открыто вам говорю. Когда я разрабатывала денежный клонопад, я знала, что это будет нас классно. Но насколько классно, даже в моей голове это не укладывалось. Чем больше я сейчас вижу именно возможности по денежному клонопаду, тем больше я в него влюбляюсь с каждым днем. Это реально бесконечный поток денег. Чем больше клонов вы будете запускать на денежный клонопад, тем больше будут расти ваши доходы. Здесь на каждый клон на 10 линий начисления. 500 рублей распределяются на 10 кабинетов вверх. Чем больше клонов, тем больше начислений. Люди говорят, ай, сыпется по 50 рублей от непонимания и незнания. С этих 50 рублей могут насыпаться такие огромные деньги, потому что до 10 линии на самом деле, представляете, куда бы к вам стал человек, вам сразу 50. Деньги сыпятся сразу на балансы для вывода, под каждый клон может стать только три он неуправляемый. Расстановка идет слева направо на свободные места. Сверху, вниз и снизу вверх. На каждый клон может начислиться 4 миллиона 428 тысяч 600 рублей. А если клонов больше, если вы фермер, представьте, вы купили одну корову, вы будете доить одну корову. Если вы купили себе стадо, вы будете доить Полное стадо. Если вы занимаете земли там, садоводчеством, представьте, что вы сажаете кусты. Вы одно дерево посадили, вы будете плоды собирать с одного дерева. Если вы засадили себе целый сад кустарников, представляете, какие вы будете собирать урожаи. Это огромные деньги, реально огромные деньги. Развивайте наш идеальный банк, развивайте все площадки в нашей компании, и вы поймете, насколько круто вы можете здесь зарабатывать. Вы даже не представляете, какие деньги. Ну, кланопад – это вообще это все, это реально все. А сейчас мы с вами давайте посмотрим, как же нам можно заполнять этот клонопад. Это та же самая три стола. Те же самые, те же самые люди. 3, 9, 27. На первое место встал к вам человек. Тысяча идет накопление. Вход-то доступный, вход -то открыт в любой стол. Со второго человека в первом столе 500 накоплений и у вас рождается первый клон в кланопаде. Кланопад невозможно купить самостоятельно, только работая в идеальном банке. Со следующего места закрытие первого стола и переход на второй. Только к вам стал на второй стол на первое место человек это накопление 2500 рублей а со второго вы получаете 2000 тысячу внесли две получили у вас рождается второй клон в клонопаде с третьего места произошло закрытие второго стола и вы ушли в третий. к вам пришел первый человек у вас рождается место к вашему спонсору. Здесь тоже создана искусственная закольцовка. Вы получаете 2500 на баланс для вывода, вы опять же переходите в идеальный банк, вы же видите, что здесь все взаимосвязано. По сути, это один большой живой организм, где идут все движения денежных поток. Отовсюду вы обеспечены здесь на серьезные доходы, если вы активно работаете. Со второго человека у вас опять рождается реинвест. Вот представьте, это ваш спонсор, второй реинвест стал, это ваш спонсор стоит. Дальше, вы получаете 3 500 на вывод, у вас рождается третий клон в клонопад. Куда бы ни вставали здесь ваши клоны, под ними идет заполнение, и вот эти вот деньги все туда сыпятся. С третьего места третий клон у вас улетел к спонсору, и 4000 на вывод. Каждый третий стол вам даст 10 тысяч на баланс для вывода. За каждый пройденный круг 12 тысяч вам. И обратите внимание, лично от вас ушло к вашему спонсору 3 клона. Если у вас, допустим, 3 лично приглашенных партнера, то у каждого из них 3 вот таких места под ними. То есть 9 мест. Все ваши три партнера будут закрывать все ваши места. Они же к вам возвращаются. Новичка пригласили, к вам пришел. Люди ваши реинвестами к вам пришли. Вы отдали 3 реинвеста, получаете 9 реинвестов ваших партнеров. Если у вас в первой линии больше людей, чем 3, они просто будут вам закрывать каждый первый стол. И у вас с каждого первого стола будет лететь клон в клонопад. Каждый клон вы будете направлять, куда вам выгодно его поставить на второй стол. Каждый второй стол вам будет давать 2000 на вывод. И новый клон в клонопаде. Каждый закрытый пойдет в третий. У вас везде здесь деньги. Везде идет полная закольцовка. Здесь настолько классный маркетинг. Но я не знаю, как вообще можно это не видеть. Здесь реально большие огромные деньги. А мы же сейчас с вами пойдем разбирать основную программу «Идеал Мини». Потому что вы сами видели, что практически отовсюду вы идете куда? В нашу основную программу. Чем отличается наша основная программа? Посмотрите, пожалуйста, здесь все реферальные начисления начисляются по реферальным привязкам. Чем больше у вас партнеров первой линии, тем больше, собственно, вы зарабатываете. Очень многие люди говорят, «Ой, у нас выросла юбка, мы встали». «Ой, у нас выросла юбка». Придумывают всевозможные там слова, обрезания каймы, придумывают, ну, по-разному говорят. А на самом деле чисто технически юбку обрезать невозможно. И если бы вы разбирались, как работают матрицы, вы бы даже бы э, не обращали на такую рекламу, глупую, честно сказать, э, внимание, потому что ну, невозможно. Как можно обрезать юбку, если в нижние ряды всегда растут и людей прибавляются прибавляется прибавляются то есть как это получается взять просто людей люди оплатили свои бизнес-места взять их выкинуть ну это же тоже неправильно правильно а если в под них поставить клоны клоны нужно оплачивать за чей счет это оплачивать в нашем маркетинге что на денежном клонопаде что в основной программе понимаете чем больше и шире растет ваша юбка тем больше вы зарабатываете деньги то есть можно сказать, что минусы других проектов мы превратили здесь в плюсы. У нас нет минусов. И когда люди приходят на эмоции там, в разные проекты, они начинают разбирать маркетинг, начинают находить подводные камни и, собственно, делать свои выводы. А у нас, чем больше вы будете разбираться, тем больше вы будете находить преимуществ. Вы не найдете здесь ни одного минуса. Единственный минус, о котором я говорю честно и открыто всем, то, что у нас нет халявы. У нас нужно работать. Но зато какие вы будете иметь здесь деньги, вы не сравните ни с одним интернет-проектом. В каждом столе зарплата. Посмотрите, все, что здесь написано зеленым, это все ваша зарплата. А как видите, зеленое здесь все. Если вы купили себе первый стол, пригласили даже одного активного партнера, либо даже вам сидит человек и говорит, ой, а можно я зайду сразу на второй стол, а ой, а я пойду сразу на четвертый стол, вас там нет. Радуйтесь, что к вам пришли активные люди. Даже если вас нет на этих столах, а у вас делают люди активации, люди будут работать, а вы будете получать за всю их работу а партнерские начисления до третьего уровня в глубину. Представляете, как это круто. У каждого скорость разная. Кто-то быстро двигается, кто-то медленно. Но в любом случае, если вы работаете, даже подключаете медленно к себе людей, вы здесь всегда будете зарабатывать, даже с одним активным партнером. Он будет двигаться вперед вас, а вы будете следом за ним потихоньку ползти, и вы будете на свои кабинеты для баланса, для вывода получать всегда деньги. Вот они преимущества. Здесь настолько классный маркетинг, ведь вход открыт в любой стол. Вы можете как шахматы здесь играть, как мозаику собирать. Где-то там не хватило какого-то человека. Поставили бронь, поставили, купили клон, продвинули себя на выплату, деньги получили и поставили на вывод. Здесь настолько много преимуществ, которых просто нужно понять. А для того, чтобы понять, нужно выучить маркетинг. Чтобы выучить маркетинг, нужно все-таки его понять. А это значит нарисовать, чтобы он у вас отложился в вашей голове. Учите маркетинг, не ленитесь, поймите, чем вы потратите время на обучение маркетинга, тем вы больше будете понимать и больше будете зарабатывать деньги. Вы научитесь просто сравнивать, анализировать и реально зарабатывать большие деньги. Итак, смотрите, все деньги здесь 100% распределяются среди людей. С первого, как видите, везде идет накопление, с третьего человека везде идет переход, а каждое у нас второе место – это наша зарплата. Итак, на первом столе вы получаете свои полторы тысячи рублей на баланс для вывода. Полторы и полторы – получилось три. На втором столе к вам встает человек, вы тысячу, тысячу – ваш спонсор и вышестоящий. Три тысячи поделилось на три человека. То есть вы все здесь друг друге заинтересованы. Вы заинтересованы в своих партнерах, ваш спонсор – ваш Полная идет взаимовыручка и взаимовыгода, а бизнес всегда должен быть только взаимовыгодным, по-другому он строиться не будет. Когда у вас будут заполняться нижние ряды, у всех ваших людей есть такое же второе зарплатное место. Деньги получит а, ваша уже первая линия, вы еще ваш спонсор. С третьей линии также. Вы даже можете своих собственных партнеров расставлять на второй, на третий, на пятый, на десятый, без разницы, уровень. Это ваши люди, они привязаны к вам по партнерской программе, вы будете получать за всю их работу. Это же ваша первая линия, к вам они привязаны по партнерской программе. Вот они, где деньги заложены. Ведь самое малое вы здесь получите 13 тысяч рублей. То же самое происходит в начислении на третьем столе, только здесь вход 6. 3 тысячи делится среди людей, а за 3... Каждому из вас купится клон во втором столе. И вы сами свой клон будете ставить, куда вы посчитаете нужным. На четвертом столе вам сразу сильно партнерские по 2500 рублей. Если у вас три по три идет, ну, 37 тысяч рублей вам. А если вы больше людей приглашаете, ваша вторая линия, третья линия работает, сколько раз вам упадет по 2500, сосчитать невозможно. На пятом столе вам сразу... 10 тысяч на баланс для вывода, а партнерские по 3 тысячи. две тысячи в накопление, потому что 24, 24. Это 48 и 2. Вот они, 50 тысяч рублей. К вам первый чек встает, вы 35 на вывод получаете и автоматически куда идете? В идеалы Макси. А сейчас вспомните, мы только с вами сейчас разбирали а, площадку максимани Там тоже был переход в идеалы Макси. Все дороги тут ведут к большим деньгам. Следующий вам 50 и 50. Это только одно место 135 на вывод. Реферальных сосчитать невозможно. Вы знаете, очень многие люди спрашивают, сколько мне нужно людей. А вы посмотрите опять же на этот слайд. Вернитесь и снова проанализируйте. Вход открыть в любой стол. То есть вы можете начинать движение то с любого стола. Если вы начнете движение со второго стола за 3000 рублей, Перед вами всего четыре рабочих стола, а шестой он будет для вас-то пятый. Если вы начнете движение с четвертого стола, перед вами два рабочих стола, а шестой он будет для вас третий. Представляете, здесь зависит от того, что даже вопрос не в том стоит, сколько вам надо людей. Здесь стоит вопрос, сколько вам нужно денег. Все в ваших руках. Вы сами себе бухгалтер, вы сами себе маркетинг можете здесь составить стратегию здесь все в ваших руках главное пользуйтесь берите пользуйтесь а если мы с вами перейдем на площадку э, идеалы макси вот все что я сейчас вам рассказала просто все возьмите и умножьте ровно в 10 раз маркетинг то же самое только здесь реферальные уже идут на втором и третьем столе по 10 тысяч рублей это серьезные деньги на четвертом по 25, а на третьем по 30 тысяч. На шестом столе каждое бизнес-место вам, пожалуйста, 500 тысяч на баланс для вывода. Один только стол, один одно место полтора миллиона реферальных вообще не сосчитать. У нас в компании нету ни жилищной программы, ни автомобильной. Они нам не нужны, потому что, по сути, здесь каждый человек реально может здесь Заработать любые деньги. Машина нужна? Да, пожалуйста. Квартира нужна? Да, пожалуйста. Хочешь помочь детям? Помоги. Что нужно? Все есть. Все нужно. Есть для того, чтобы мы с вами могли зарабатывать хорошие деньги. Если у вас есть кредиты и есть ипотеки, да погасите вы их. Вы знаете, очень многие люди бывают, ну не многие, но бывают такие люди, которые говорят, «Ой, ну у меня там карточка не работает, у меня там на ней долги и все списывается». Да погасите вы все долги. Просто погасите и живите вы нормально. Как говорится, заплати налог и спи спокойно. Все в наших руках, вот реально все. Поэтому используйте все наши возможности. Развивайтесь в нашей компании, поверьте. Поверьте в себя. А я сделаю все, чтобы наша компания жила очень долго. Для меня идеал М. Это вся моя жизнь. Это все, что я... Я делаю все для ее развития. Я никак не смогу отступить от своего намеченного плана. Поэтому делайте вывод, принимайте решения. Все у нас удобные платежные системы. Заработал, поставил в этот же день. Все есть для того, чтобы мы могли с вами работать и зарабатывать. Но от каждого, естественно, требуется активность, требуется его желание, в общем-то, все в наших руках. Если только у вас есть ко мне вопросы, просто не стесняйтесь, звоните мне в личку, я всегда с вами, и я всегда отвечу на ваши вопросы, все, что нужно, я всегда, в общем-то, с вами. Ну, на этом я заканчиваю нашу презентацию. Звоните, я всегда с вами.